Номер два, что-то случилось, вот тонюсенькая книжка, а за ней бежит припрыжка, загорелась лампочка и свалилась тарапочка. с головы мартышки, испугались мышки, побежала табуретка, вдруг закапала пипетка, заскрипела половица, на шум вылезла макрица.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 Вносится ясность. Вдруг возник на всех лопух. И навёл большой чепух. Рассказал всем, что мартух. Неожиданно протух. Всем понравился плешинчик. А за ним пришел мартынчик. Появилась и китика. Привела мед и тыка. А зловредная шишиха. Словно малая жижиха. Как заплачет, а Марсух. Тут немедленно просух. Ну, а ласковый кукузик. Налезался, как Марсузик. Сделал всем такой пуганчик. Что случился с ним пуганчик? Все кричали, ахахала. Право слово, чепуха. Номер четыре. Но. Бляднолеция врагалка. Да сестра и убедалка. Чепушили всех мовой. Доброй, старенькой шавой. Говоря, что сварик попик. Стал недавно зуболобик. Говоря, что бьют на бибик. лишь вернулся, а не выбег. Тупоумный, мимитюк. Беззаботный, весельчук. Что краса зверей, милово бы. был Был заправду отуван И, как будто, аху печь. Чепуху хотела печь номер пять. Щитоводка. Раз, два, три, четыре, пять. Чепуху иду искать. Чап, чап, ахаха. Чистая чепуха.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 Это вам не сваренкопство. Никакой-нибудь мартух. Титул очень чепушиный. Чепуховее его. Даже кушкану в пушиной. Не найдете никого. Чепуши это к Чепуховей нельзя. А входит, право слово. Телебойки и Чепухна под шавой ходит.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 Где скучно номер восемь. О тех, кто или что. Хливки, шивки шмарырики. Телебольки на ковырике, Зуболобица шмобойкой. И, немножечко, мобойкой. Суепопики и бибик. Врагаляют от кулибек. Весельтяют шмутюками. И шлепундят послюками. Милитра хлевкует. хлифкует, Шефкуляет и шарикует, не бедыкует, Куляча его впичкует, Галактичество моркует, Диктунается, шивкует. Боблокчество лечкует. Не вопр ⁇ те, не но Номер 9. Все, вот и все. Пришла пора. ...отдохнуть мне от пера. Ну, а вы, коль есть желание... ...начинайте чепуханье.